Человек, заправай, дерьмо, стоять, дергай, все равно. Давай, давай, давай, да. Да, днюра. садок понял. я еще с тобой справлюсь. О! Що сюда полуторка где-то стоять сука сильно не выебывайся ножик забыл так бы я сейчас яло перерезал взялась четко блять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 Вот как-то так. Фишерман Хонтер рыбачит на щуку. Сейчас не проебать бы я. Взвешаю. Ради интереса, сколько весит. Сейчас кантер достану. Пустить бы засранку, блядь. Давай, раднюлька. Узвешивайся. Всем видно? Кило семьсот семьдесят. Заебись. Да. Стоять, стоять, не дергайся, не дергайся. Теперь садок Самое главное, ребята, я даже не ожидал, что оно у меня возьмется.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 такие вот просторы тут фишерман хунтер и так ребятули в общем был еще один удар она выскочила щука от меня ушла блять и и сейчас уйдет стоять сука вот она попалась примерно такая же 800 там корабль какой-то плывет вообще здраво попалась так, сейчас вытаскиваю ее Аккуратно. Так. Так. Вот, так, третью поймал, ребятишки. Стоять, красавица. Ай да сюда, бля. Иди сюда. ребят, зачем зацепился за весло? Чурахаика. Ладно, сейчас пока поставим. Ее. Только что она была ебанулась. И это промахнулась, короче, была. Я недолго думая, хуякс еще один заброс сделал, и она заскочила прямо возле лодки. Так, сейчас аккуратно распутываем. Стоять, дура, блядь, ты же меня поцарапаешь, уёбище, за шары тебя возьму, дожди, красотуля, стоять, блядь, ёбка, ты блядь, чума ебаная, дёргаться, сука, как-то мне надо взять эту крокодилку в шары и проткнул, блядь,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 Всем видно, кило 670. семьдесят. Вот. Ну, дай бог не последняя. <плёк> <плёк> Блять, нихуя на мне палец режет. Давай, Место. Короче, на сто грамм меньше, чем первая. Малкон нравится, блядь. Речка Иртыш. Двадцать восьмое апреля. Ой, апреля, говорю. <laughs> Нихуя себе. Август семнадцатого года. Вот такие делишки, ребятишки. Mm. Пардончик. Как-то так.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 Ох. Хера не видно, спряталась. Там бредень кто-то таскает. Дождь прошел. Такой слабенький. Старый был а, охуенный. Вот такой вот закат. У меня как обычно три щучки пойма Короче. херово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 И вот это вот сходило. Ну, это четвертый раз, считается, сходило. И только три схода было, и три поймал, Вот такие вот дела. Всем пока. ты же что-то мне даже нравится стало еще ловить. охуенно там блять крупные сукуроются маленьких нету блять практически охуя сколько жира да? пузырь к засолке. Сейчас просто кишки вытащу, голову отрежу, голова идет в уху, и остальное все в засолку. Потом может быть закопчу, если получится коптилку mm -hmm. найти. Так.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 Такие делишки. Так, это отмывается. Еще одна большая. А? Еще одна большая. Может, значит, на ну. С магазином, блядь. Он, на... он и был тупой. Так я знаю, я говорю, он с магазином тупой. Какой-то это... Карандаши строгать, что ли, блядь. Ну, никто не подстригался. Ага. чего он в руголовном магазине продавался? Хуй его знает. Дела. Тетя, мыть ее надо, да? Сейчас я зачищу и помоешь. Ну, и внутри, потом я по спине еще разрежу. Угу. Тебе повезло, уху плавники остались. Кому мне? Ну? Здорово. Так, но эти надо будет тоже вырезать плавнички. А ты не доел туху? Нет, нет. Не доедал. Так. скривился весь? Кто? Ты? Чтоб мосику не прилетела. Рыбешка. Рыбешка. Вот они, вот они, вот они. Всё. грибы. Это еще один из них. Все. Все. 22, же 22 августа 2017 -го года. что ты говоришь? Вот она бегает под кустом, Норочка. Брали вроде помнишь карыба ебать есть. И да, он понес. А у нас хуй. и окунь. Так, первый поклевка. Такой вот чебачок. Как ты его поймал? На ч? На краеда. На краеда. Охуенно. А там мужики, короче. Троем по щуке поймали. Смотри, а там с лодки тоже кто-то хуярит. С моторки. Или сеть выбрасывает, или со спиннинга. Видишь? Mm -hmm. Вот я поймал щучку. Короче, у меня был сход, такая же примерно ушла. Вот, вот реально так же тянулось. Потом у Паш, короче, сорвалась. И еще раз у него сорвалась. И теперь у меня, короче, у меня тебя вот такая оснасточка. На три Оснастка у меня вот такая. Это бы никуда не делали Да. Ну, заебись. Короче, где-то... Ну, килограмм точно, кило двести. Так, а мы на якоре.